Попробуем провести сравнительный анализ, краткий сравнительный анализ французского стиля менеджмента и российского. Сразу хочу оговориться, что проводя этот анализ, проводя, делая это сравнение, я безусловно не пытаюсь кого-то оскорбить, э, принизить, зацепить или обидеть. Ни французов, ни русских. Я создаю так называемый, то, что называется в дисциплине межкультурного интеллекта, э, стереотип или архетип Франции и России. Это не означает, что... То, как я описываю французов, или, допустим, в частности, французский менеджмент, или то, как я описываю то же самое со стороны русских, что абсолютно все российские или французские компании, все русские будут себя вести именно так, как я описываю в своих примерах, и что абсолютно все должны подпадать вот под эту картинку, под это описание. Еще раз повторяю, речь идет о стереотипе, то есть это что-то глобальное, это какая-то средняя, которая выведена из большинства различных примеров, случаев, через которые прошел лично я, прошли мои знакомые, коллеги по работе, и в обмене всей этой информации вырисовывается вот этот своего рода архетип. Надеюсь, что мы договорились и что мы друг друга понимаем. Российский менеджмент, и об этом очень часто говорят здесь во Франции, отличается своей так называемой вертикалью власти, которая присутствует не только в, бизнес, в бизнесе, но и в политике. Но, безусловно, политику я трогать не буду. В чем заключается сама вертикаль власти? Это означает, что прежде всего есть один-единственный человек, который находится на верхушке пирамиды, организационной пирамиды или иерархической пирамиды своей компании, своего бизнеса. И, как правило, именно этот человек принимает все решения, именно этот человек имеет право последнего слова. И, как правило, все в компании от самых низов до среднего звена менеджмента и даже до совета директоров смотрят в рот этому человеку, который сидит, владельцу, к примеру, компании или генеральному директору компании, который сидит на самой верхушке, то есть самой главной нету никаких рамификаций или так называемых ответвлений. Горизонтальность менеджмента заключается в том, что все промежуточные звенья управления не то чтобы могут, но самое главное от них ожидают, чтобы они принимали решения, давали распоряжение внизы и доносили нужную информацию снизу до самой верхушки пирамиды. То есть эта организация, она, как вы понимаете, гораздо менее вертикальна, чем ту, которую я объяснил в самом начале. Естественно, вдаваться в глубокие дебри этого вопроса я не буду. Это не какой-то там тренинг для определенной компании, а общее, общее видео с общими положениями. Франция, которая пытается уже, скажем, на, на протяжении последних двух, а то, может быть, и трех десятилетий перейти от того же вертикального менеджмента к горизонтальному, который распространяется все больше и больше в мире, в частности, американцами, и который очень сильно распространен в скандинавских странах. Дам пример, в чем заключается горизонтальность менеджмента. Безусловно, иерархия присутствует абсолютно во всех организациях в Скандинавии. То есть есть директора, есть замы, есть промежуточные менеджеры, и затем есть так называемый продакшн, то есть низший, что ли, слой, низший уровень пирамиды, который занимается непосредственно производством, выполнением конкретных задач, которые решаются наверху. Но здесь речь идет об иерархии, то есть, кто Кому подчиняется на бумаге? В скандинавских странах вполне естественно, опять же, это не означает, что это везде присуще в скандинавских компаниях, но вполне нормально в этих странах обращаться на «ты» к своему боссу. Вполне нормально. любой, допустим, из того же продакшена или из каких-нибудь промежуточных звеньев менеджмента может пойти отобедать со своим боссом и могут разговаривать на любые, тети, на любые темы. О своих детях, о детском саде, о новой машине, которую они будут покупать или о том, куда они поедут в отпуск в ближайшее время. При этом это не означает, что на работе в офисе, вернувшись с этого ланча, они перестанут автоматически подчиняться своему боссу. Безусловно, они будут ему подчиняться, но также они могут принимать сами решения, могут брать на себя определенную ответственность, и это не ему Отличие от российского стиля и от французского стиля, я думаю, достаточно э, понятно и заметно. Во Франции... Была и по сей день есть та же самая вертикаль власти, почему? Я, кстати, даже в свое время написал статью на французском на эту тему. Э допустим, когда вы находитесь в провинции, когда вы живете в провинции во Франции, если в вашей области есть какие-то большие компании, отделения больших компаний, и вы хотите им продать какие-то продукты или услуги, то все решение о закупке этих продуктов и услуг будет проходить автоматически через Париж. То есть на местах не принимаются практически никогда никакие решения. Все идет наверх в Париж. В данном случае, конечно, во Франции, я не веду речь об одном человеке, который находится на верхушке этой пирамиды, как я это объяснил вначале, про Россию. Здесь скорее будет речь идти о совете директоров, о, может быть, какой-то верхушке управления менеджмента, которая будет находиться во Фра... э, в Париже, и которая будет принимать решение о закупке товаров и услуг даже для всех тех э, провинциальных отделений, которые вполне могли бы существовать самостоятельно, по крайней мере, в этом разрезе. Закупка товаров и услуг на их местном уровне. То есть то, в чем они нуждаются. Поэтому, как видите, вот эта вертикаль власти, она тоже очень сильно присутствует во Франции, несмотря на, что, на, на то, что французы часто поработав или начав работать в России, будут говорить о том, что вертикаль вот этой вот самой власти или вертикаль управления в России просто невыносимо, что все очень долго, что все очень сложно. И по сути это так и есть. И я, например, лично сам в этом нередко убеждаюсь, когда общаюсь с определенными российскими компаниями и вижу, насколько все сложно, бюрократично и долго. Отсутствует элементарное понятие наипростейших вещей. Но это не означает, что во Франции все гладко и замечательно. Во Франции есть те же самые проблемы. Подход к работе очень ленивый. Никто не хочет брать, принимать решений. Никто не в состоянии вам выдать определенную информацию, скажем, по телефону или по имейлу, e потому что им нужно разрешение сверху для того, чтобы вам передать ту или иную информацию. Просто-напросто... Французской, французский стиль управления, который на протяжении последних двух-трех десятков лет пытается перейти вот к этому горизонтальному менеджменту, от которого еще пока здесь все далеки, он более стал плоским, если можно так выразиться, по сравнению вот с той вертикалью власти, которую я описал в самом начале. Но, безусловно, он не дошел до уровня тех скандинавских стран, что э, объясняется э, разностью в культурах между Скандинавией и Францией или, скажем, между Северной Америкой которая принадлежит историческим германским языкам и к германским культурам. Так вот, разница между Америкой и Францией по-прежнему еще остается велика. Пару лет назад я интервьюировал двух французских менеджеров, которые проработали порядка 15 лет в Болгарии. Страна, как, в, я думаю, всем известно, бывшего, бывшего комлагеря. И... В их рассказах об опыте, который они приобрели в Болгарии, они очень много говорили о том, что болгарский подход к управлению или к подчинению совсем не такой, как во Франции. Что там все сложнее, что там все дольше. То есть, грубо говоря, в какой-то степени они сказали практически то же самое, что я слышал от других французов, проработавших в России. И в одной из моих более поздних статей, где я пытался анализировать очень вкратце это интервью, где я задаюсь вопросом, действительно ли все так, как эти менеджеры мне описывали. То есть действительно ли на, на самом деле Франция ушла далеко э, вот в этот стиль горизонтального менеджмента, потому что лично, на мой взгляд, вертикаль... Управление или вертикаль власти во Франции присутствует еще очень сильно, как в бизнесе, так и в политике, собственно, так же, как в России. Но э, есть, безусловно, разница между французским и российским управлением. Возможно, все-таки во Франции несколько меньше бюрократичности, хотя, на мой взгляд, это одна из самых бюрократических стран Европы. Уж тем более, если, допустим, сравнивать Францию со Скандинавией, то это, мягко говоря, небо и земля. Поэтому мне хочется сказать в качестве завершения, что не принимайте близко к сердцу вот те анализы или ту критику, которую вы можете услышать от французов в отношении российского управления или менеджмента. Очень часто они заблуждаются и очень часто у них достаточно высокое мнение, что ли, о своем управлении, о своем менеджменте, опять же, несмотря на то, что действительно в России еще нужно дойти до более совершенного управления до менее бюрократического подхода ко всему я уже вообще молчу о взятках у какой-то коррупции которая присутствует совершенно абсолютно во всех странах мира без исключения чтобы ни говорили об этом западные страны и в том числе франция поэтому мне просто хотелось вам дать понять что вот та самая вертикаль власти которую очень часто критикуют в частности в прессе и на телевидении на Западе, говоря о России и особенно о российской политике, она присутствует в большой степени, в большей мере во Франции по отношению к другим западным странам. Ну и, пожалуй, на этом я закончу свое повествование на эту тему. Опять же, если тематика вам понравилась и было интересно, то подписывайтесь вот здесь.